всем привет сегодня мы с вами будем разбирать мой заказ по 14 каталогу на 105 баллов вот такое вот платье женское с длинным рукавом заказали этот цвет темно-синий у нас идет размер 54 состав стопроцентный хлопок и артикул данного платья 530 564 вот, посмотрим какое оно в качестве Я да, запечатанный сын открывать не буду. Если кого-то заинтересует, расскажу вам попозже, так называю клиентки. Это у нас идет серия гурматиков. И, конечно же, теперь пойдут у нас средства для дома, всеми любимые. Такое средство для чистки духовок и плит. Это идет у нас свежие смяты. Код данного средства 30120. В нем активная формула, которая удаляет даже застарелый нагар, обильные засохшие жировые следы с металлических, эмалированных, керамических и стеклокерамических поверхностей. Не царапает и не повреждает деликатные поверхности. Рекомендовано для всех видов плит. Из металла, керамики, для духовок, грилей, барбекю, кухонных вытяжек и многого другого. Газовых горелок. Так что рекомендую. Берите, не пожалеете. Вот такие вот средства мне заказывают люди. Мне заказали три штучки. Вот такой вот классный у нас есть пятновыводитель шитки. Мне его заказывают почти в каждом заказе. Берут. Кого заканчивается, те опять уже заказывают шпиам для них сказала и привезла им код данного пятного водителя 3062 все такое вон у нас идет восточный пион аромат потрясающий венционер классно ароматизирует белье не очень навязчивый но при этом освежающий такой цветочками пахнет белье. Код данного кондиционера 118.53. Еще у нас вот не так давно появились такие вот классные средства, рефрешер для одежды и тканей, это идет у нас лаванда и бергамот, они классно работают. Одежда без замятий и запаха пота, освежает одежду без стирки, быстро устраняет неприятные запахи. Это он действует как жидкий утюг для тонких тканей. Код данного рефрешера 3289. Также всеми любимые мыло для кухни. Девушки берут. Это идет у нас ароматное яблоко. Код 3206. И еще вот такие вот весенние цветы. Код 3216. Мелану эффективно против резких и неприятных запахов от рыбы, чеснока, лука, сырого мяса, специй, сигарет и других. Он эффективен и 5 в одном. Он устраняет неприятные запахи для очищения рук после. Приготовление пищи для мытья столешниц, раковин, кубок и кухонных принадлежностей. Разделочных досок, скалок, ножей. Свежий нежный аромат первых весенних цветов. и удаление загрязнений. И такие вот классные средства есть у нас в нашем интернет-магазине. Еще вот такой вот потрясающий спрей защита обуви от влаги, грязи и реагентов. Сейчас на осень это вообще классная вещь. Она подходит как для кладки кожи, так и для замши, велюра, нубука и текстиля. Код данного спрея 11433 Вот такой вот тут есть у нас замечательный гель для душа, уход и релакс. Это идет у нас. Так. Извините, что-то я куда код 2906. Вот класненькие они ароматные гели. Очень нравится. И есть еще вот такой вот гель. Тут у нас идет с черной смородиной и пионом. Это идет гладкость и сияние код данного тела 2907 объем у них большой 400 миллилитров еще из этой же серии также есть шампун 2 в 1 тоже объем 400 миллилитров это идет у нас восстановление и защита код 77 И бальзамчик тоже серии Ботаника. Левер и Гранат. Яркость и шалковитость. Он подходит для окрашенных и эмилированных волос. Код данного бальзама 87,51. Вот такой вот есть мужской шампунь. Восьмой элемент серии. Тоже 400 мл. Он шампунь -гель для душа. Код 13,12. Есть еще у нас такие потрясающие классные средства для ежедневной интимной гигиены. Это средство содержит молочную кислоту из серии Фарма, Эксперт Фарма. Оно идет для ежедневной интимной гигиены. Код данного средства 1640. Еще вот такой вот есть гель тоже для интимной гигиены. Другая серия у нас. Story Демор. Код 8721. Это средства, которые нам нужны каждый день. И без них мы никуда не денемся. И еще, конечно же, к этому для нас любимых гигиенические прокладки. Занимаюсь чипом ежедневные. Код данных прокладок 11288. Такие прокладочки мне заказывают клиенты. И также я их беру себе. Еще такую вот серию делаем. Увлажняющий суфле для бритья. Девушка не заказала. От 2570. И, конечно же, крем после бритья депиляции. От 2572. Вот такая у нас классная серия. Есть еще вербина. Это идет у нас ночной крем для всех типов кожи. Он против возрастных изменений. От данного крема 0969. Есть вот такая вот серия у нас. Это идет у нас маска очищающая. Она бережно отшелушивает Выравнивает кожу, глубоко очищает поры, контролирует избыточное выделение Себма. Дарит ощущение комфорта. Вот 0467. И матирующий крем, тоже 4 в 1. Здесь он матирует кожу, нормализует выработку себума, выравнивает он кожу и увлажняет. Код вот 0469. конечно же, можно поддерживать свое здоровье. Такое вот есть у нас классное средство Пихтовита, клеточный сок Пихтосибирской. Он укрепляет иммунитет, эффективная защита от свободных радикалов, повышение физической и умственной работоспособности, натуральный источник железа. Такая вот классная у нас есть вещь, код 15735. И, конечно же, мы умылись с вами, настирались, почистили все дома и нужно всё, чтобы тоже классно пахли. Вот такие вот парфюмчики заказывают. Код 30-40. Объем у нас идет 30 мл. Бьюти Каприз. Этот классный аромат, мне очень нравится. Он сладкий. Да, вот. Чуть не забыла, вот такие вот у нас есть мыло. Мне заказали, вставляла в группе вайбера в своем чате акцию. И люди заказали мне, мои знакомые, друзья, близкие. Это идет у нас вербена, код 78,39. Также еще вот заказали лайм и базилик, код 78,35. лаванда и инжир код 7836 всех по два штучки заказали и еще заказали мне вот такой вот тоже ну, классное мыло фрезия и пион они все очень ароматные код семьдесят восемь и еще олива и получи код семьдесят сорок вот наша новая серия Green Karma тоже мыло идет натуральное 6707 тоже девушка сказала ну и теперь начнем то что я заказала себе конечно же тоже гели для души себе я заказала вот лакрем серию это идет у нас с миндалем Питательных крем-гель для души код 8391 и еще вот такой вот с клубничкой взяла нравится мне эти гели для душа здесь идет у нас с клубничным соком и молочным протеинами код 8394 взяла себе вот такую вот потрясающую вещичку воду проводить. Улажня... Увлажняющий наноспрей, предназначен для глубокого увлажнения кожи лица, рук и области декольте. У нас была классная акция, скидка. Вот это себе заказал. Основные преимущества: это ультразвуковой увлажнитель эффективнее обычного спрея, так как нано частицы проникают глубже, интенсивнее увлажняя кожу. Компактный, помещается в любой сумочке, удобен для хранения, всегда под рукой совместим с косметическими сыворотками и тониками код данного наноспрея 118 -71. Вот такая вот классная вещичка Буду пробовать сейчас постараюсь вам открыть и показать вот у него есть заряднички его заряжать вот ну, так вот, классненький, удобненький, маленький, вместе с любой сумочке. Угу. есть отверстие для зарядки. И сюда мы вливаем то, чем мы будем увлажнять свою кожу и пользоваться. Ну, кнопочка. Классная. Буду разбираться, пробовать. Ну, давайте пойдем с вами дальше. Что же мне заказывают еще? Нет, мы с вами продолжаем сказать, разбирать то, что я заказала себе. У нас сейчас появилась новая серия женских плавок. Такие вот наборчики. Сидит у нас три пары код данных плавок. Не вижу, к сожалению, я кода. Это вот у новая серия у нас модель W W. 009. Артикул 510-129. Вот классные у нас палочки. Разные сетки. И делаю еще вот такой наборчик. Чуть-чуть другого цвета. Код 510-124. И, конечно же, также, как я уже вам и говорила, берусь ежедневные прокладки себе постоянно, себе и в вот две упаковочки. Еще так же, так как у меня короткие волосы, поэтому это самое классная вещь, которое я пользуюсь постоянно. У меня он быстро расходуется. Лад для волос. Это идет у нас контроль укладки в течение всего дня при любой погоде. Код данного лака 8973. И, конечно же, нужно поддерживать свое здоровье. Взяла такой вот комплекс для детей. Омега-3 с витамином Е и Д. Это я взяла сыну. Код 8110. Это у нас серия серии Биоси. И также серии Биоси. Комплекс сильный иммунитет. Сейчас это очень нужна вещь. Как началась осень, начались простуды, иммунитет нужно поддерживать. Так, какая классная вещь 208 113. Я не ошибаюсь, по одному другого кода я не нашла артикула. Если кто-то заинтересуется, может мне написать комментарий, я более подробно расскажу о составе. конечно, как вы уже знаете, в каждом моем первом заказе я беру котель для себя. Иногда и сын тоже пьет. Ему тоже очень нравится. На этот раз я взяла вот с клубничкой. Код данного котеля 15651. Вот, хватает его на 2-3 недели. Когда как. Что? В основном я его пью по утрам, но иногда это другое время суток. Он хорошо дополняет, когда, например, на ночь не надо наедаться. Выпил коктейль и сытно, и при этом мало калорийно. И еще взяла вот с черной смородиной. Тоже мне очень нравится. Здесь всего лишь 98 ккс в одной порции. Вот у данного коктейля 15653. Это у нас со смородиной. такой у меня получился заказик сейчас, сейчас я вам здесь его покажу М -м -м. вкусный сладкий ароматный потрясающий есть и вещи у меня в заказе и для кухни чистящие моющие средства и для тела и для мужчин и для женщин и витамины есть и коктейли и для ухода средств вот такой вот классный у меня получился заказ и Этот это заказ у меня 105 баллов пишите комментарии задавайте вопросы всем отвечу подписывайтесь на мой канал впереди вас шли очень много интересного всем пока пока